Все наши мысли материальны. Достаточно отправить свое послание во Вселенную и ждать, ждать, ждать. Год, два, но есть место, где скопление энергии настолько сильное, что все наши мысли материализуются быстрее и точнее. Знакомьтесь, Rivertox – мессенджер со своей криптовалютой Rivertox Coin. Это целый мир общения и возможностей. Вы просто пользуетесь мессенджером, общаетесь с людьми по всему миру бесплатно и каждый день получаете за это монеты Coin. За бонусные монеты можно оплатить рекламу в мессенджере, услуги компаний или купить все, что захотите. Coin самая перспективная валюта будущего. Это свой почтовый сервис, биржа криптовалюты и других валют, персональная платежная система. А как насчет своего интернет канала казино? Да легко. Свой международный портал недвижимости, интернет-аукцион, файловый обменник и многое другое. Уже скоро, 24 сентября, монета Rivertox выйдет через биржи по цене 1 доллар. Предпродажа происходит в три этапа. Первый этап — 450 миллионов монет по цене 8 центов, распродано до 9 июля. Второй этап — 250 миллионов монет по цене 16 центов, распродано до 12 августа. Третий этап стартовал в сумме 125 миллионов монет по цене 32 цента, будет распродано до 24 сентября. Не упустите свой шанс! Заходите на сайт rivertox.io, заполняйте форму и добро пожаловать в мир Rivertox Coin!